Кап, где я какая, кап, Нига тихой кольцей. Нига тихой все sure. She sure. sure. sure. sure. sure. sure. sure. Ммм. Mm. Я хочу, я хочу, Ой, да, да, да, да, да, да, да, да, Чего, чего, чего, Учега, Ой. ой, ой, ой. Чего, чего, чего? чего, чего, чего? Ну, как вот? Нет, нет, нет, нет. Топ. Ч ⁇ Ну, как, я говорю. Я иду туда, я иди. Я хочу, чтобы я куда-то куда-то куда-то куда-то куда-то куда She was going to go to the car and she was going to go to the car.